Товарищи, слухи о коронавирусе – это происки американских империалистов. Мы, большевики, решительно протестуем против этого недуга. Это все сделали пиндосы, и пошли они все нахуй. Ура!